Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Чайок ТВ. кто то я хотел снять на улице видеоролик, но из-за самоизоляции все планы рухнули. Правда, коронавирус уже очень сильно надоел. Но ситуация в мире все усложняется и усложняется. Коротко о рубрике, да, я ее не придумал, она не нова. В общем, в этой рубрике я буду собирать веселых школьников ютуберов по Brawl Stars и делать из них веселые видео. Также у меня появился дискорд сервер, на который ссылка, конечно же, в описании. Так что вступай. Ну что, я, всем привет, с вами я Кирилла, мой друг Ваня. Было бы прикольно, если бы популярные ютуберы записывали видеоролик так. А всем привет с вами Аурум и Холдик и Холдик такой, М -м -м". ну ладно, давайте продолжим просмотр. Привет, скажи. Пока. <связывая> вот это прикол. Вот эта шутка была, вот прям вообще очень смешная. С такими шутками выходят популярные стендаперы. Ой, Сэнди, блин. Бред, Ай, блин. Ты что, меня палишь? Уходи! Вот действительно, вот зачем они убивают своего противника? Если суперсел ведут голосовой чат, как в Пабге, то что для своей тимы и общий чат. Для всего боя. То будет примерно такое. Все будут орать, что ты меня бьешь. И... Маленькие дети будут очень громко орать матом, пока родители не будут дома. Лайк, если встречал в пабге неадекватов. А мы переходим к следующему ютуберу-школьнику по Бравл Старс. Конечно же смешному. Всем привет, я играю в Бравл Старс. Почему он так несчастно говорит, то, что он играет в Бравл Старс? Послушайте еще раз. Всем привет, я играю в Бравл Старс. Всем привет! Я скачал Бравл Старс и у меня зависимость. Но примерно это так э, звучит. Собираю боксики и путь славы. Ну, славу. Ну, понял. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Ха, он так смешно путается. Но ладно, ничего. Давайте пожелаем ему удачи и перейдем к следующему ютуберу. Сидя. и всем привет Вы... ну, э, правда смешно получилось ну неужели нельзя было перезаписать ну да ладно зато получилось прикольно у меня для вас очень хорошая новость хотя у меня и хорошая и плохая вот это, в этом же в этом же хотя нет у меня две хорошие и одна плохая минут 10 15 минут 5 10 5 4 5 10 5 утра он так забавно это все сказал. Он хотя бы понял, что он произнес. Из всех этих фраз вычлените хоть каплю смысла, но, по-моему, нереально. Скоро будем начинать снимать на компьютерах прохождение. Ну, на серверах с Ариной и с моим другой Ваней. Другой? Откуда он вообще взял это слово? Или его друг среднего пола? Он как бы и не друг, и не подруга, а средняя другой. Ну ладно, короче, переходим к следующему ютуберу. и мы будем сегодня играть с моим другом. Не спрашивайте, почему у него такое имя, он сам себе такое придумал. Честно скажу, почему твоего друга зовут Роман, мне неинтересно. И почему у него некая Роман Читер 888, тоже неинтересно. Ну ладно, вот давайте перейдем к самой сути этого видеоролика. Потому что да? Давайте я сейчас включу музыку. Захарта. Посмотрите внимательно. Он пытался включить песню. Он не нажал кнопку play, но он все равно думает то, что песня играет и мучает качельку громкости. Ну а теперь интересно, что же он будет делать на протяжении всего видеоролика? Говорить о чем то или... Да, правильно, он практически на протяжении всего видеоролика просто дышал в микрофона телефона. Я даже не представляю, как это выглядело в реальной жизни. В принципе, больше ничего интересного не было. Поэтому давайте перейдем к другому школьнику ютуберу по Бравл Старс. Привет, дорогие телезрители моего канала и подписчики. Даже в этом небольшом отрывке видео я нашел чему придраться. Почему он сказал телезрители? Разве его кто-то будет включать на телевизоре? Да, я знаю, видео мало, когда бывает, но когда бывает, оно бывает, понимаете. В принципе, логично. Напишите в комментарии те, кто понял, что он сказал, что он сказал, потому что лично я вообще ничего не понял. Нихуя не понял. Ну, очень интересно видео подошло к концу. Надеюсь, то, что ты уже поставил свой лайк, подписан уже на мой канал, вступил в мой дискорд сервер и надеюсь, то, что ты уже написал комментарий. Но если нет, то тогда иди и делай все что надо. Ну, а с вами был Чайок ТВ. Всем удачи, здоровья и пока.